такой большой старт, что нас просто будет не до -гнать. Прежде чем... Да, можно <связать> Прежде чем предоставить слово президенту компании Белови Дмитрию Петровичу Лоевскому, я хочу дать слово ту педеру компании Екатерине Савченко, которая зажжет зал и скажет приветственные слова. Огромное... Друзья, огромное спасибо, что сегодня нашли минутку приехать на наш голубой огонек. Я буквально пару слов хочу рассказать о себе. Ну, Решила представить сама Дмитрия Петровича, потому что знаю его уже практически 4 года. А, ну, буквально пару слов о себе. Да? А, я на текущий момент мама троих детей, мне 35 лет. А, бизнесом с компанией Велови я занимаюсь уже практически 4 года. А, суммарный ежемесячный доход лично мой, порядка 750-850 тысяч рублей в месяц. Я точно так же, как многие из вас, кто здесь первый раз, вообще во все это не верила, точно так же пришла, послушала и просто поймала идею. У меня три высших образования, и мне по своей роду деятельности повезло работать с самыми известными политическими лидерами на российской арене. Я знаю всех наших российских олигархов, у многих из них я работала помощником, и я вам хочу сказать, что те люди, которые открывают свои собственные бизнесы, многомиллионные бизнесы, это безумно интересные люди. Вот У каждого из них я ну, чему-то научилась, и, возможно, какие-то элементы я сейчас использую в бизнесе, но тот человек, который сегодня будет перед вами выступать, он не просто поменял мою жизнь, он, во-первых, поменял жизни тысячи людей, потому что мы собрали с нашим продуктом уже более 5000 положительных отзывов. То есть Продукт, про который я, наверное, вам буду в конце на мероприятии рассказывать, он в прямом смысле слова меняет жизни людей. Суммарно за 4 года в бизнесе я заработала больше 600 тысяч долларов. Да? На баночках там, продуктов у нас разные, мы сегодня не, не будем выкладывать. В конце мероприятия, кто останется, мы с вами сделаем небольшую лотерею, да, вам зарегистрировали капитальные номера. Что я вам хочу сказать, то что Дмитрий Петрович, это человек не просто человек будущего, это человек, который смотрит вперед. И я вам хочу сказать то, что находясь сегодня рядом с ним, мой прорыв собственный, личностный, только благодаря ему. Он всегда общается с людьми, он всегда находит, э, в глубине найдет человека, поможет ему стартовать правильно. И сегодня мы стоим с вами реально на пороге новой эры, потому что те продукты, которые производит компания «Велови», это продукты, придуманные лично президентом компании. Аналогичных продуктов вы не найдете нигде. Ни в аптеке, ни в сетевой компании, ни в каких-то ритейлинговых магазинах, нигде. И сегодня под бурные вообще аплодисменты я хочу пригласить этого гениального человека, человека-гения, человека с большой буквы, который в прямом смысле слова сегодня сможет посеять в вас определенное зернышко не знаю, доверия, достатка, понимания. И я уверена, что... Во многих из вас эта зернышко начнет сегодняшнего дня прорастать. Дмитрий Петрович, выходите к нам, мы будем рады вас видеть. Да, первый раз слышу такое представление насчет гениальности. Это все неправда. А, да, давайте мы выключим, во-первых, или уберем вообще, потому что это отражается на лице. как это сделать. А, вот, ну стойте пока здесь нет. Ладно. Давайте сегодня у нас три часа будет, насколько я понимаю, правильно? Три? Три, да. Я займу, наверное, часа полтора, может быть, два. Все зависит от того, как пойдет, потому что иногда у меня не идет. И для того, чтобы понять, для того, чтобы быть полезным вам прежде всего, я приехал всего на один день вчера вечером. Я прилетел часов 10. Сегодня я улетаю в 9. Завтра я лечу в Ташкен на один день во вторник, прилетаю целый день в полетах, потом среда, и в четверг я лечу в Сеул на три дня. То есть, у меня на самом деле очень такой гептик schedule, То есть, у меня очень плотное расписание, учитывая, что за последние годы, за последние полгода я был. В Израиле, в Греции, в Англии, ну, в Великобритании, в Финляндии, в Кении, снова в Греции, в Праге. Ну, то есть, это вот у меня то, что у меня предстоит в ближайшую неделю. И дальше у меня тоже очень жесткое расписание. Мы дальше летим на Мальдивы. Mm -hmm. Потом я в Штаты на конференцию биохакинговую. Потом у нас будет большое событие. Я вас, кстати, всех приглашаю туда. Это событие пройдет в Москве, годовщина компании и один день оптимайзер – это день нашего сообщества. Потом я лечу в Амстердам, потом в Лондон. В общем, на самом деле скучать не приходится, и в основном я летаю по бизнесу, по работе, но я научился совмещать полезное с приятным, потому что в основном, конечно, это нетворкинг, это знакомство, это знакомство с невероятными людьми, и, по сути дела, это рождает, это все делается для того, чтобы мы сегодня создавали сообщество, и мы создаем сообщество, которое а, связано с биохакингом. Наверняка вы этого слова, может быть, кто-то из вас не знает, кто-то знает, но я постепенно вам расскажу, и почему я говорю об этом, потому что это связано в том числе с бизнесом, и в том числе связано с нашими продуктами. Итак, давайте для того, чтобы понять, кто здесь, что здесь, что вам нужно, на что я могу вам ответить, чем я могу вам помочь, Давайте немножко я поспрашиваю вас, окей. Давайте все-таки выключим Тут, вот эту вот. Я не знаю, как она приходится. Ну ладно. А у меня на лбу ничего нет, не написано, ничего нет? Нет? Нет. Нет, все нет, нормально, нет, да. Здесь все нормально. Да, у меня у меня просто татуировки на всем теле. Я думал, может, на лбу сделать какую-то, ну, для того, чтобы засвечивать. Не засвечивало вот таким образом. Окей. Скажите, кто здесь, кто пришел сюда и кто уже является представителем? М -м, достаточно много. Кто первый раз? То ничего не знает о компании о ничего не знает о компании о продукте о подходе понятно а, давайте в процессе пока я буду рассказывать о себе потому что ну моя история она связана как раз с, с появлением продукта и история не самая трагичная но и не самая печальная а, не самая радостная но и не самая печальная но ну, в общем Давайте я чуть-чуть расскажу о себе. Не против? Да. Так, мне 50 лет. Мне вот в этом июле исполнилось 50 лет. 26 лет я занимаюсь SEO-маркетингом, в том числе 26 лет или может, может быть даже чуть больше уже использую биологически активные добавки. У меня два бизнеса. Один бизнес наверняка в Екатеринбурге этот бренд известен. Я там не участвую в качестве, то есть я не занимаюсь оперативной деятельностью. Это бренд Мясоруб, может быть, знаете, это ресторанная сеть. Это одна из крупнейших бургерных в России в торговом центре. В Гринвич наверняка видели, еще одна бургерная открылась. Я даже не знаю, где в Екатеринбурге. То есть у меня второй бизнес, это ресторанный бизнес. И первый бизнес, то есть к чему я прикладываю свои усилия, чем я занимаюсь, чем я горю. Чему я посвящаю все свое время, это компания Вилави. Компания Вилави была создана в 2010 году. До этого у нас была, ну, у меня была определенная история. С 1993 -го года я занялся тогда в 1993 году Герболайфом. Вы знаете, наверное, такую компанию кто-то знает, кто-то нет. Молодежная река не знает такой компании. Знаете, как спрашивают иногда, кто такой Владимир Ленин, они не могут, они немного, путаются и не знают, о чем речь идет. Так вот, та же самая история происходит, когда люди в возрасте, ну как в возрасте, в моем возрасте, они знают, что такое Гербалайф, потому что первая компания, которая российская, которая появилась на, вернее, американская, которая появилась на российском рынке, которая связана плотно с сетевым маркетингом это была моя первая компания потом была вторая компания Я входил в десятку первых чеков в седьмом году американской компании на российском рынке в девяносто седьмом году я зарабатывал 30 тысяч долларов в месяц тогда у меня мне было тогда 28 лет соответственно а потом пришел 98 год наверняка вы помните что было в девяносто седьм году в общем мы потеряли все тогда вообще все я ушел в первый Небольшой минус тогда, я потерял всего лишь 100 тысяч долларов. И потом мы в 2000, в 2000 году мы решили создать первую свою компанию, сетевую компанию. Она называлась Glorion, может быть кто-то слышал, может быть кто-то не слышал. Но в Екатеринбурге эта компания была представлена в свое время. В 2009 году я решаю выйти из состава компании, потому что разошлись с партнерами по взглядам, по представлениям. Я просто сообщил об этом своим партнерам, ушел, не забрал ничего, не, не забрал организацию, хотя моя организация была порядка 70%, 80% тогда дистрибьюторов, это были мои люди, собственно говоря, моя основная ветка. Но я ушел в никуда, я потерял тогда все свои инвестиции в той компании, но партнеры распорядились, в общем, но я начал с нуля, потому что я понял, тогда мне было 40 лет, я понял, что или я создам что-то, что соответствует моим представлениям о будущем, о том, ну вообще в принципе о том, что будет происходить дальше, или я буду так доживать эту историю. В общем, в 2009 году я ушел из той компании, в 2010 году мы с моей супругой создали бренд Вилави, и мы начали работать с антивозрастными продуктами. Почему я рассказываю об этом? Дело в том, что это произошло в феврале 2010 года, а 9 сентября 2009 года появилась до нас, соответственно, за полгода, появилась такая же компания с таким же ассортиментом продуктов, с таким же подходом, с такой же концепцией, с таким же позиционированием. Я о ней узнал только через два года. Это компания Genius. Кто в сетевой индустрии вообще ну, как-то разбирается, наверняка слышали про этот бренд. Этот бренд сегодня делает полтора миллиарда долларов в год и, по сути дела, ну, это означает то, что мы всегда находимся на другом конце земного шара, но мы всегда тоже опережаем время. Это очень важно. У нас, может быть, амбиции не такие, но, тем не менее. В общем, 2013 год наверняка вы помните, то есть мы тогда вышли с шестью продуктами, с косметической линейкой, все было хорошо, наступил 2013 год. Вы помните, что было в 2014 году? Собственно говоря, начало кризиса. В 2014 году у меня происходит инсульт. Я нахожусь в парализованном состоянии, потерял речь. Это, на мой взгляд, это больше была психосоматика. Теперь я понимаю, что это не только психосоматика, но это результат, в том числе, условно, ПП-питания. И я вам расскажу о том, почему это на самом деле глубокий факап именно в пп питания. В общем, в итоге четырнадцатый год, инсульт, парализация, больница, 70% потеря мозга, капельницы, трепанация черепа, перекинули артерию, отправили доживать эту жизнь. Мне тогда было 44, ну, летом исполнилось 45, меня отправили доживать эту жизнь. Прописали статины, позже антидепрессанты, я год жил в таком состоянии. Значит, когда это произошло, я, конечно, схватил себя за, за то место, которое обычно хватает, когда что-то происходит. В общем, я понял, что я совершил какую-то глупость, и я понял, что мне из этой ситуации нужно выходить. К слову, в 2014 году... Мои суммарные потери от кризиса составили где-то 11 миллионов долларов, и я ушел еще в минус 2 миллиона долларов. Это тоже явилось, наверное, причиной того, что я реально просто не знал, каким образом я выйду из этой ситуации. Ну, понимаете, если ты должен такую сумму, и нужно понимать, каким образом ее возвращать, отдавать там банкам и так далее. То есть, по сути дела, ну, это, я, я опять же говорю, это была, с одной стороны, психосоматика, с другой стороны, это были последствия, которые связаны были в том числе на физиологическом уровне. В общем, я беру себя за заднее место и начинаю искать ингредиент, который помогут мне восстановиться. В данном случае уже просто профилактически восстановиться, то есть восстановление провести, то есть реабилитацию. Я ищу, нахожу ингредиенты какие-то бабушкины, начинаю их использовать, очень неудобно, полгода. И в июле месяце мне приходит на почту письмо, не хочу ли рассмотреть продукт, который бы э -э, сохранял молодость. Представьте, да, то есть у меня инсульт, какая мне молодость, вообще не до молодости в этот момент. Я смотрю на этот ингредиент и вижу, что в ингредиенте есть нейропротекторный эффект. Нейропротекторный эффект это восстановление нейронов и нейронных связей. Я... Хватаюсь за этот ингредиент, собираю оставшийся в свой став, это Я беру логиста, исполнительного директора, мы садимся в машину, едем в Томск. И там я нахожу алмаз. Алмаз, который нужно огранить и превратить в бриллиант. Потому что в этот ингредиент было вложено 100 миллионов австралийских долларов. 10 миллионов долларов было вложено в клинические исследования. 40 миллионов долларов было вложено в производство. Еще 50 миллионов долларов, не знаю, куда было вложено, в ложу, да, этом уста... утаивает история. В общем, по сути дела, реально огромное количество ученых на протяжении 80 лет работало над этим ингредиентом. 15 или 18 лет назад появились инвестиции. Причем все корни российские, все это пошло еще из Санкт-Петербургской лестотехнической академии. В общем, из, когда исследовали этот ингредиент, нашли огромное количество полезных свойств. Значит, я начинаю использовать этот, этот ингредиент, называется полипринолы. Может быть, вы слышали или знаете что-то об этом. Я начинаю пить этот ингредиент, добавляю туда еще водную фракцию. Полипринолы – это масляная фракция, клеточество пихты – это водная фракция. И через два месяца я восстанавливаюсь. Причем, когда я начал пить ингредиент, я прихожу к своему неврологу и говорю, что я отказываюсь пить статины, потому что у меня начались очаговые пропадания памяти, а это предшественник, вернее, предшественник болезни Асгеймера. Знаете, что это такое? Или не знаете? Я вас сейчас немного напугаю, хорошо? Потом расслаблю, потому что реально я, я просто... У меня есть такая миссия, я предупреждаю людей о том, что возможно какие-то изменения в вашем организме, и они порой необратимы. И поэтому иногда нужно напугать, потому что если ты живешь и потом с тобой происходит какой-то факап реальный, какая-то трагедия фактически, которую невозможно откатить назад, это хуже, чем когда ты знаешь и ты просто предотвращаешь все подобные вещи, окей? Okay? В общем, я два месяца начинаю пить эти ингредиенты, отменяю статины, отменяю антидепрессанты. Через два месяца я практически на 98% восстанавливаюсь. Я решаю монетизировать этот ингредиент и мы заключаем с производством договор, сначала юридический, а теперь уже патентный, у нас есть патент на производство СИБЭКСП комплекса, это объединенные полипринолы и клеточные сокпихты, и мы начинаем продавать тайгу. Это произошло в марте 2016 года. Смотрите, моя история звучит, наверное, сильно красиво, и я уже слышал не раз, что мне говорили о том, что «ну ты все придумал» сильно все красиво происходит на самом деле красоты там было мало потому что ну сам инсульт сам по себе это очень тяжелое заболевание очень многие люди 50 процентов смертей или последствия парализация, или ну наверняка вы видели инсульт то есть инсультников которые парализованы на одной из частей тела которые разговаривают сейчас носков да, даже да, поет ну, ну сосуди нет, понятно, что, безусловно, есть счастливые случаи. Но дело в том, что это может произойти с каждым, и инсульт, на самом деле, он молодеет. Но дело в том, что э, я бы не стал рассматривать вообще в принципе монетизацию этого продукта, если бы не видел те позитивные свойства, которые есть у тех ингредиентов, которые, э, о которых мне рассказали. То есть, по сути дела, ну, те, так или иначе, инсульт это для больных, к здоровым это не имеет отношения. В чем суть? Почему я решил монетизировать этот продукт? Дело в том, что в клинических исследованиях огромное количество профилактических свойств, которые нужны организму, связанные с нашим ингредиентом. Прежде всего это сердечно-сосудистая система, половая система, женская фертильность, то есть детородность, мужская андрогенность, то есть когда Мужчина может сделать так, чтобы женщина забеременела, причем с удовольствием. Это нейропротекторный эффект, то есть это восстановление нейронов и нейронных связей. Это гепатопротекторный эффект, который является, собственно говоря, основным. И именно для этого разрабатывались клинические исследования, для этого именно выведен этот продукт был на рынок в качестве фармпрепарата. В общем, мы делаем пищевой продукт и начинаем продажи в 2016 году. С объема просто минимального за год мы вырастаем в 15 раз, то есть за год мы вырастаем в 15 раз. Я закрываю в данном случае, если говорить, я буду говорить просто, и о бизнесе, и о продукте. Я закрываю все свои долги, которые были, и мы дальше вкладываемся в развитие, в развитие линии, которые у нас сегодня есть. Значит, как работает наш продукт? Интересно, нет, или вы знаете? Интересно <связан> точно? <связан> <связан> Хорошо. Э -э полипринолы – это молекулы, из которых состоит мембрана клетки растения. При впадании в организм, то есть это на самом деле молекулы, которые входят во все зеленые части растений, во все. Э -э просто их там мало. Хвои их достаточно много. А полипренолы делаются из хвои. Они делаются еще и из гингбелобы, но это более дорогая более дорогое производство, и производства нет, кстати, больше, это единственное производство в мире. Так вот, молекула, попадая в организм, метаболизируется в такую же молекулу, но человеческую, и происходит фактически восстановление на клеточном уровне. То есть полипринолы превращаются в печени в делихолы. Делихолы – это молекула, которая периодически вымывается из организма, когда мы понервничали, когда мы чихнули. Когда у нас голова заболела, когда мы серьезно заболели, они вымываются из организма. Мембрана становится э, хрупкой и происходит разрушение клетки. Ну, знаете, как устроена клетка. Это ядро, выключенная жидкость и мембрана. По сути дела, там, ну если вот в таком ламерском языке говорить, там больше ничего нет. Так вот, мы фактически восстанавливаем клетку. И по сути дела мы восстанавливаем все органы и системы которые есть в человеческом организме на базовом, на базовом уровне. То есть мы не произвели какой-то революции, мы просто взяли и соединили с одной стороны полипринолы, с другой стороны клеточный сок пихты, это мальтол и биодоступное железо. Биодоступное железо нужно для кислорода, для того, чтобы кислород поступал в организм. А мальтол это антиоксиданты и в то же время это консервант. Поэтому у нас у нас продукт не имеет никаких химических элементов внутри За исключением тех, которых я сказал, и они абсолютно натуральные, они природные э, Смотрите, давайте я немножко сдвину фокус вашего внимания с продукта и задам вам вопрос Скажите, когда человек перестает дышать, что с ним происходит? Ну вот человек дышал, дышал, потом рот заткнули там, или придушили, да. что с ним происходит? Краснеет. Ну, сначала краснеет, потом, потом минуты через четыре, что с ним происходит? Умирает. Задыхается. Что, что, А в итоге? Финиш. Ну, финиш, что человек умирает, да? А вы никогда не задумывались, почему это происходит? Питание чего? Мозга. Ну да, питание в клетке заканчивается. Ну так, совсем уж простым языком. А почему это происходит? То есть, зачем кислород клетке нужен? Энергия. Да. А энергия где у нас вырабатывается? В Митохондриях. В Абсолютно верно. Слушайте, наконец-то у меня аудитория знает такое слово. То есть, по сути дела. Митохондрия ⁇ это вот та бактерия, органела, которая живет в каждом организме, в каждой клетке, и ее там от 7 до 10% веса тела, представьте, 10% вашего веса ⁇ это митохондрии, которые вырабатывают энергию, которая служит э, пищей для, вернее, источником для обменных процессов. Для, вот Я сейчас говорю, я использую энергию, которую производят митохондрии для пищеварения, для занятий сексом, для поднятия тяжести. Вообще, в принципе, человек живет благодаря митохондриям. Как только мы митохондриям или не даем питание, то есть углеводы или жир, и как только мы митохондриям не даем кислород, митохондрии умирают, и вместе с митохондриями в то же мгновение умирает человек. Это парадоксальная вещь, которая, которую я, на самом деле, несмотря на то, что 26 лет в этой сфере, я просто даже не подозревал, что так все просто. Так вот, вы поняли, для чего человеку кислород, в принципе? Причем, смотрите, кислород же такая история, которая... А, кислород же это был токсичный газ, в принципе, там, миллиарды лет назад. То есть а митохондрия приспособилась к тому, что поместила себя в организм теплокровных и стала производить благодаря кислороду энергию. А, теперь расскажу вам другую историю, которая тоже связана со мной. И которая, по сути дела, я свяжу эти две истории Первое, что произошло, когда мы вывели на рынок тайгу И э, то, что связано с моим инсультом, с бывшим инсультом Я, кстати, в мае месяце меня сняли с наблюдения э, С формулировкой Абсолютно здоров, никаких последствий инсульта То есть я сейчас могу делать все, что угодно Я сейчас могу прибухнуть Могу покурить Безусловно, я просто изменил э -э, тренировки. Раньше я просто очень сильно качался, я на 13 килограмм больше весил, чистой мышечной массы. Я 170 килограмм на 3 в рабочем весе отжимал. Сейчас я вешу 77, а у меня такой лайтовый э -э, интервальный тренинг. То есть я тренируюсь, но тренируюсь очень по-легкому. И я понял, что мне это не надо уже. то есть И отжимания тоже, от случая к случаю. Хочу отжимаюсь, не хочу, не отжимаюсь. В общем, да. А, хочу ем, хочу не ем. А, с, с дыханием так не происходит. То есть, дыханием все-таки приходится дышать постоянно. Но, кстати, я сейчас использую гипокситерапию. Знаете, что это такое? Это вообще это, это вышка в биохакинге. Гипокситерапия, когда ты одеваешь маску, у тебя уменьшают уровень кислорода с 21 до 9%. Плохие митохондрии умирают, здоровые начинают работать еще лучше У тебя за 40 цифр обновляется митохондриальный цикл И у тебя ресурсы организма просто становятся на фантастическом уровне То есть вы же знаете, что сегодня продолжительность жизни увеличивается Слышали об этом, да? За последние 10 лет, когда мы начали, вошли в эту историю Продолжительность жизни увеличилась на 10 лет то есть, если раньше она была в районе 60, сейчас уже в районе 70, через какое-то время в районе 80. Я планирую жить до 140. Но дело в том, что в каком состоянии вы будете жить дальше. Какие ресурсы, где ресурсы вы возьмете для дальнейшей жизни. Вы знаете, что по статистике болезнь Альцгеймера происходит у каждого десятого летнего Слышали об этом, нет? Каждый десятый в 60 лет заболеет Альцгеймером. А в 80 лет каждый второй. И это неизлечимая история. Понимаете? То есть лекарства нет от этого. Так вот, я сейчас набрасываю вам на самом деле идеи, для того, чтобы вы немножко подумали о себе. И Катя потом все это дело превратит в бизнес. Ну или я тоже буду превращать в бизнес, потому что мы на самом деле компания, которая имеет четкое позиционирование. Этим мы отличаемся от... Практически всех сетевых компаний, вот поверьте мне. Потому что то позиционирование, которое у нас есть, те продукты, которые мы встраиваем в свою линейку, то та концепция, которой мы следуем, она действительно сегодня передовая. Она находится на кончике пальцев, на, на, на, на пике волны. То есть, по сути дела, это даже уже не тренд, это уже мейнстрим. Так вот, вторая история. Вы улавливаете вот мысли, нет? Да? Ребят, вы улавливаете? Пока сумбурно, но интересно очень. Просто я... У меня... Знаете, у любого спикера есть определенный обзор, куда ты можешь смотреть. И я знаю, что как из этого обзора обычно выпадают вот эти части зала. И я знаю, что как только ты не смотришь, не обращаешь внимания, человек упадает, начинает зевать, скучать. И засыпает, в конце концов. Но я поэтому к вам обращаюсь. Не потому что... Просто мне важно, чтобы вы были со мной, окей? Okay? Так вот. Вторая история. Два года назад э, я прочитал статью, которая называется ⁇ Как я потратил на биохакинг 200 тысяч долларов ⁇ Это ее написал Сергей Фагге в ВК. Знаете, такой портал, наверняка. Этот портал, он... Э, то есть это самая просматриваемая статья за последние два года. Потом появилась вторая его статья, она тоже вошла в рейтинг самых просматривающих. Кто автор Сергей Фаге это владелец Островка. Это, кстати, он родился в Новосибирске, в этом городке, потом уехал в, с родителями в Англию, потом э, в Стэнфорде учился. То есть, ну, такой умный парнишка, ему там 34, наверное, сейчас где-то. В общем, э, и он просто хайпанул на том, что он внедрил тему биохакинга в Россию. Что такое биохакинг? Когда я прочитал, меня на самом деле очень сильно зацепило это Потому что он там предлагает методы, которые нестандартные Что такое биохакинг? Представьте, что такое медицина? Медицина, если сравнить э, с автомобилями, это автомастерская То есть автомобиль ломается, и мы едем в автомастерскую для того, чтобы ее чинить Медицина примерно про то же самое мы живем, живем, живем, заболели, побежали к врачу. Врач, как смог, загасил ту болезнь, которая у него была, параллельно у него образовалось какое-то новое нарушение, и мы снова бежим к врачу, только теперь уже к другому. Биохакинг это про, если опять сравнивать с автомобилями это про тюнинг. То есть, когда вы купили машину, когда у вас все в порядке, и вы хотите усилить мощность двигателя. Прокачать, я не знаю, ходовую часть Усилить э, там тягу, все что угодно Усилить тормоза Вы отдаете машину в тюнинговую мастерскую Биохакинг это примерно про то же самое То есть по сути дела вы контролируете свои ресурсы Через анализы, через куратора какого-то И он добавляет вам средств И вы усиливаете свой ресурс в дальнейшей жизни То есть вы усиливаете свою мозговую деятельность Свою физическую активность, свою сексуальную активность через питание, через сон, через биологически активные добавки, через специальные тренировки, через использование различных девайсов. То есть это направление, которое имеет невероятный потенциал. Так вот, Второй раз. В прошлом году у меня такая традиция, я раз в год, ну традиция, второй год я так делаю такая традиция, второй год я уезжаю один, абсолютно один, делаю детокс от русского от этой части людей. В общем, я улетаю куда-нибудь место, где я не встречаю, Я встречаюсь с новыми абсолютно людьми, англоязычными, там испаноязычными. В прошлом году я улетел на Гавайи, там мне, честно скажу, было очень тоскливо, потому что я не так себе представлял Гавайи, я думал Гавайи это э -ге -ге. молодежные тусовки, эге да вот это все, а в 9 вечера на Гавайях все вымирает, в общем, там в основном пенсионеры такие же, как я и в 9 часов вечера они все ложатся спать. Ну, правда, там я встал на серф, но это не, не, не, не дало мне ощущения вот этого, знаете, красоты жизни, в общем. Там, там безусловно, красиво, но э, с людьми там мне не удалось пообщаться, тем более американцы. У меня есть свое. Отношения по отношению к этой нации, собственно говоря, как и к европейцам последнее время, потому что я был вот, буквально три недели назад, был на европейском на чехии на, на, на чешском курорте и там познакомился с каким-то чехом в баре. Он говорит: я ненавижу русских. Почему? Он говорит: ну, вот просто нормальное, да, заявление. В общем, в общем, второй раз, когда я был на Гавайях я прочитал вторую статью того же Фаги который говорит о том, что то есть его статья, вернее, она называется так «Останься на обочине истории» «Умри» или Останься", или, или «Останься на обочине истории» в общем, какая-то такая странная короче, странное название но тем не менее основная идея звучала там следующим образом то есть сегодня Богатые люди будут жить намного дольше, чем остальные. Почему? Потому что богатые люди вкладывают в себя и в развитие своих ресурсов. И статья была о биохакинге. Меня эта мысль, на самом деле, очень сильно потрясла, потому что, по сути дела, это ну, определенный подход, и в данном случае не зависит от того, какое количество денег у вас, в данном случае зависит от того, какой образ жизни вы ведете. Вот это очень важно. И когда я это увидел, когда я прочитал это, я понял, что мы должны изменить полностью, не полностью, а мы должны усилить наше позиционирование компании. По сути дела, мы перепозиционировались, и сегодня мы занимаемся оптимизацией. Оптимизация тела, энергии, времени. И в данном случае, если мы говорим о том, какие бенефиты, какие преимущества мы получаем, вот об этом я хочу вам донести. То есть, какие обычному человеку, у обычного человека проблемы, скажите? Плохой сон. Ну, у меня uh -huh. два года. Это, это плохо. Это плохо. А, ну вот, как вы это осознаете? Я не очень понимаю. Вот, ну что? То есть вот прям утомляемость – это ваша проблема? Или, или больше проблема, допустим, когда вы, там, у вас жир где-то появился лишний, вам это добавляет... Нет? Нормально? Да? То есть вообще не обращайте внимания. Хорошо. Это, это, это хорошо. Ну, просто вы в шубах ходите, а видимо, если бы жили где-то в Сочи, где-то постоянно нужно быть на пляже, то, наверное, вас бы это парило. Может быть, чуть больше. Окей. А, нет энергии. То есть нет энергии, как выражается? То есть вы... Приходите на работу и тупите просто в течение часа, смотрите в компьютер и не поймете вообще, что вам нужно делать, да? Так или нет? Нет? А как? Ну скажи, больше мне скажите, пожалуйста. Если нет, то это часть уже встает, то есть он тяжелее просыпается. У него сейчас темно, он встает, у него нет состояния как уставший. Уставший, депрессивный. Без настроения, вечно ворчит. И лежит по направлению к своей мечте. <свес> Но а что, Ну, хорошо, а что вы готовы для этого сделать? Ничего. <свес> нет, серьезно, ну вот вы говорите, у меня нет недостаточной не энергии. Я тебе говорю, давай, делай вот это, вот это, вот это, вот это. Используй вот эти, вот эти, вот эти продукты Убери вот это, вот это, вот это Добавь вот это в свой рацион Добавь вот такие тренировки И у тебя будет всегда хорошее настроение В 7 раз больше энергии Хотите в 7 раз больше энергии? Хотите? Да. Что вы готовы для этого сделать? <связано> <Что>? <связано> я, я уверен Я уверен я, я гарантирую вам, что у вас В 7 раз больше, спасибо Что у вас я вам гарантирую, что у вас будет в 7 раз больше энергии, это значит, что вы в 7 раз будете активнее в любых сферах. У вас больше будет концентрация, у вас больше будет креативность, у вас больше будет.. вы не будете хотеть днем спать. Реально, это, это, я понимаю, это чудеса, но я вам могу объяснить это биохимически, как это биохимически происходит в теле, понимаете? А, но перед тем, как вы задумаетесь об этом, перед этим, вам необходимо использовать наш продукт. Вот простите, но другого нет, потому что наш продукт, он прежде всего подготавливает клетку, подготавливает организм к тому, чтобы он восстановился. И это очень важно. А это первое. Второе. Вообще, в биохакинге есть несколько фраз, которые определяют, что это такое. И вы поймете, почему я так много говорю о биохакинге и почему я говорю о применении к нашим продуктам. Биохакинг — это eat well, есть хорошо, sleep well, спать хорошо, train well, тренироваться хорошо, educate well, study well. Учиться хорошо и fuck well. Понимаете, Это все да? поняли. Есть, все поняли, да? То есть вот это пять столпов биохакинга, которые, собственно говоря, на э, которых говорится на всех конференциях. Так вот, что такое спать хорошо? Спать хорошо это нужно ложиться лучше до 12 и спать 8 полноценных часов. Это первая такая, ну, такая самая простая рекомендация. И вот кто вам скажет, что там Ньютон или кто там, я не знаю, этот, Черчилль, спали по 4 часа, а, плюньте тому человеку куда-нибудь, потому что это, они, они закончили очень плохо. Реально, если вы хотите продлить свою жизнь, не просто продлить, а увеличить ресурс вашей жизни, вам необходим нормальный сон. Потому что мелатонин должен вырабатываться, это гормон молодости. Биоритмы должны усваивать ту информацию, которая попадает вам в мозг, и вас мозг должен перерабатывать, запоминать ее и активировать в нормальные процессы по утру. Понимаете? Это первое. А, сразу, если вы плохо спите, используй мелатонин. Можно микродозинг 0,1 миллиграмма, но ты не найдешь таких продуктов. От 3 до 10 миллиграмм мелатонина днем я всегда использую мелатонин. причем я в разные так сказать, дни я использую по-разному. Иногда совсем немного, иногда чуть больше. Это безопасно, это проверено, это необходимо делать. Но я сплю как младенец, честное слово. Это первое. Второе. Давайте питание отложим в сторону. Питание, вернее, к питанию мы дойдем чуть позже. Второй момент. Тренировки, интервальные тренировки. Нам нужно физически двигаться. Если вы физически не двигаетесь, это банальная история. Вы на самом деле в глубокой жопе, извините. То есть, причем вам нужно двигаться интервально. То есть, то быстро, то медленно. То большая нагрузка, то маленькая. То растяжка, то э, гантели. То, я не знаю, там, сноуборд, то... Плавание. Плавание, да, все что угодно, то есть организм не должен привыкать. И теперь следующий момент, который тоже очень важен, я не буду сейчас говорить о, об обучении и о последнем, э, который вам всем понравился, который я не произнес, последние вещи Если можете, если хотите, мы поговорим об этом позже, когда поедем на бунгайаж, допустим, можем поговорить об этом. В общем. Э, Третья вещь, которая является самой главной, которая является первичной, это питание. И вот смотрите, парадокс заключается в том, что я сказал о том, что я всю жизнь питался правильно. Всю жизнь. Я избегал жиров. Я налегал на каши. Я с утра съедал кашу, фруктовый сок выпивал, там апельсиновый там, стаканчик там достаточное количество белков и так далее и так далее я питался дробно то есть 4-5 раз в день у меня там росли мышцы но ну, правда не, не без использования различных фармакологических средств потому что в моем возрасте уже невозможно я об этом говорю честно я использовал в том числе фарму для того чтобы увеличить свои физические результаты но дело в том что к чему привело вот подобное питание. К язве желудка в 2011 году и к инсульту в 2014 году. В чем причина? В данном случае об этом есть сведения, подтвержденные, научные, медицинские. И все это происходит последние, ну, наверное, лет 10. Вы знаете, что... А все питание, которое было до этого, все стандарты, которые прописаны и, по сути дела, поддавались диетологами как лица на нужные, что все это факап Прям реально. Потому что как только мы начинаем, допустим, завтрак. Кто из вас ест на завтрак овсяную кашу? Никто. Так, а что вы едите на завтрак? Ну вы, хорошо, я сейчас не к представителям. Я... Э, яйцо, да? Творог, яйцо? Иконы, ну это вы сейчас, наверное, такие едите. Или вы всегда такие? Серьезно? Четыре 4 часа Вы как едите? Ничего не едите. Как и завтрак. Яйцо. Так. Кашу. Так, будьте блос с маслом. То есть хлеб, хлеб с маслом и кофе. Окей. Серьезно, все так? Все так завтрак, а как же круассаны, а как же, да, как же свежая выпечка. Каша, круассан, кофе, апельсиновый сок. Печеньку. Нет? Печеньку, нет? Нет? Чай с сахаром, с вареньем. Слушайте, о чем тогда мне с вами говорить? Вы, вы и так молодцы. В общем, на самом деле, я питался именно таким образом. И все это привело к тому, что у меня плохой холестерин превысил э, максимальный уровень. то У меня плохой холестерин был 7,6. И все это привело к тромбозу. К чему приводят излишнее использование углеводов? Вы знаете? Что? К ожирению, да? Слушайте, вообще, я, я планировал, что никто здесь ничего не знает, оказывается, все все знают. Им раздали раздаточный материал. Да. А давайте, давайте тогда, чтобы не бродить среди трех сосен. Давайте тогда мы устроим блиц, потому что, ну, реально, если я буду что-то рассказывать, а вы будете говорить, да я это все знаю, я все это слышал, да нафиг мне это надо. Давайте вы мне позадаете вопросы, которые связаны с питанием. И уже в питание я буду включать а, те продукты, которые у нас являются основными, флагманскими, и почему это нужно, по сути дела, использовать, окей? Вопрос непонятен даже. Непонятен? У вас есть вопросы по отношению к мне? Есть. Давайте начнем с вопроса. Вернее, продолжим с вопросов, а потом меня понесет, я уверен в этом. Нет, давайте вы что... Подожди, про 5. Про сон я сказал. Про тренировки я что-то сказал. Про питание. А что вы? Про обучение про фак? Фак, все таки <связывается> да, интересует я, я всех Дмитрий поним... Петрович. <связывается> я понимаю, но давайте мы этим закончим. Да? <связывается> Хорошо, <связывается> давайте вопрос. <связывается> угу. Да. Вопрос, почему на многих продуктах написано с 18? С каких, На каких продуктах? На Тайге, в частности. С 18. А на на Только на одном. На Только на одном, на сплэше? На я могу об этом рассказать потом? <связывается> да. да. Хорошо. да. А зав... мой завтрак. Да. А да. хорошо. И обед? Не обеда у меня нет. Обычно я завтракаю и у меня поздний обед, и ранее уже. У меня я использую технологию, ну не технологию, а методику интервального голодания, то есть intermittent fasting, то есть когда я питаюсь 8-16-24, то есть 8 часов, в 10 начинаю, в вернее, в 10 ем, потом в 6, потом снова в 10, в 6 это 8-16. Это аутофагия, то есть клетка, если она больная, она поедается здоровой, потому что клетка начинает голодать, и она убирает все токсичные вещества, в том числе больные и раковые клетки. То есть это за это было дано в шестнадцатом году Нобелевскую премию. По сути дела, это основа в принципе в том числе биохакинга. Мой завтрак. Значит, я встаю. У меня или жирный творог с жирной сметаной с добавлением авокадо. И с добавлением двух э, клубничек, ну, Виктория клубника, да. А, при этом я всегда, да, у меня есть или бекон, или сало, или красная икра, и все это использую с бэнгами, и, естественно, пью кофе. А, кофе я пью с кокосовым и кедровым молочком, со сливочным маслом и с МСТ маслом, с нашим брейн То есть это Жизнь. очень жирный напиток, очень жирный. Для чего нужен кофе? Кофе — это источник полифенолов. Полифенолы — это один из самых мощных антиоксидантов. И усваиваются полифенолы только вместе с жиром. Вот в этом, ну, по сути дела, основа. Кроме того, зачем я... То есть, посмотрите, творог ну 9, выше 9% я не нахожу, к сожалению. А сметану я использую 30%, так что ложка стояла. По сути дела, что еще я ем? Еще я ем пашот или яйцо. То есть, видите, содержание жира, жировой составляющей очень большое, содержание углеводной просто минимальное. В день человеку нужно не больше 40 грамм углеводов. Не больше 40 грамм углеводов. В принципе, мозг человеческий потребляет не больше 100 грамм углеводов в день. Не больше. Причем 20 процентов. Это из пищи 20 процентов из белков там или из каких-то вот этих переработанных вещей и 80 процентов это из гликогена да, майонез, майонез. майонез это транжиры, майонез нет, только майонез, который вы сами готовите и у нас есть в нашем оптимайзере рецепт приготовления майонеза то есть по сути дела, что это дает, для чего это нужно если вы не знаете, давайте все-таки об этом расскажу потому что я знаю, что многие слышали, но многие не используют это. Митохондрии. Возвращаемся к этим митохондриям, к этим органелам они используют в качестве пищи или глюкозу, или кетоновые тела. Глюкоза это быстрое, быстрое топливо, то есть для митохондрий, То есть, допустим, вы съедаете что-то углеводное на завтрак. Через сколько времени вы хотите снова есть? Ну, через полчаса точно. Ну, через два часа сто процентов. У вас все это сгорает, то, что не сгорает, перерабатывается в жир, потому что организм ждет того, что вы не поедите в следующий раз, соответственно, он откладывается в жир, и потом, когда вы истощаете ваши углеводы, организм переключается на кетоз, то есть на кетоновые тела. Кетоновые тела – это вещества, которые получаются в процессе распада жира. Ацетон, ацетат и кетоновые тела. Кетоновые тела это источник энергии для митохондрий, причем долгосрочный. Известно, что одна молекула углеводов рожает 32 молекулы АТФ Одна молекула жирной кислоты рожает 200 молекул АТФ То есть в 7 раз больше То есть по сути дела у вас появляется в 7 раз больше энергии Кроме того Углеводы, они приводят к тому, что вы когда поедите, вы, вы хотите спать. Это вот такая особенность. Когда вы поедите углеводов, на следующий день у вас наверняка появляется депрессия. У меня так происходит. Когда вы на жирной пище, когда вы минимально используете углеводы, тогда у вас нормальное человеческое потребление энергии, по сути дела. На чем это все основано? Вы знаете, на чем это все основано? То есть это почему вообще пришли к такому заключению, то есть начали исследовать человека то есть, по сути дела, смотрите, когда человек рождается, чем он питается? молоком молоком, молоком матери, оно очень жирное там минимальное количество углеводов то есть ребенок постоянно находится в кетозе когда он рож рождается наши предки в, ледников, в ледниковый период люди жили как они питались? Каши не было, точно. Они питались мясом, они питались корешками, которые доставали из земли, и все. А когда появились вообще крупы, картошка, хлеб, вот это все когда появилось? 12 тысяч лет назад всего. 12 тысяч лет назад. То есть, по сути дела, это как раз а, аграрная революция привело к тому факапу, который мы сегодня, последствия которого мы сегодня все э, использую. Для чего нам сахар? Каким образом вообще организм требует сахара? То есть человек не, человеку не нужен сахар. Сахару нужны те бактерии, которые появляются в кишечнике. И как только мы перестаем кушать в течение двух-трех недель, когда мы закрепляем это отсутствие углеводов и сахара в течение 2-3 месяцев микробиот, микрофлора она перестраивается и по сути дела после этого вы не захотите смотреть на сахар потому что вам это не нужно будет к чему приводит излишек использования углеводов первое сахарный диабет второе рак и третий, третье это деменция третье это деменция и сегодня это прям эпидемия Сегодня в Европе 3,8% населения больны сахарным диабетом. Такого не было 20 лет назад. 20 лет назад никто не знал о том, что такое сахарный диабет в принципе. Сегодня это норма. То же самое относится к раку, то же самое относится к деменции. По сути дела если вы меняете вот эту привычку питания если вы начинаете использовать наши продукты у нас продукты они особенные то есть э, они у нас состоят из нескольких циклов То есть первый цикл это восстановление э, клеток, органов и систем второй цикл это э, питание в стиле LCHF low carb, high fat низкоуглеводное, высокожировое то есть вы используете наш кофе наш brain oil, который обогащен полипренолами Наши бенги, которые, то есть это семена а, льна, спрессованные с добавлением куркумина, коллагена и Спирулины. А, спирулина да? То есть это очень жирные продукты, там нет практически углеводов То есть в этом зерне, в, а, в этом семени, в льне практически нет углеводов Вы используете наши батончики, которые тоже обладают высокой жировой составляющей и малой составляющей белков, вернее углеводной то есть, по сути дела, вы перестраиваете весь организм. Какие еще преимущества вы получаете? У вас естественным образом начинает гореть жир. У меня, э, мой спасательный круг, э, был на протяжении практически 20 лет. То есть, с 30 лет я уже обзавелся спасательным кругом. И как бы я ни тренировался, какие бы я методики не использовал, как бы я ПП не пытался, я не мог от этого избавиться. Сейчас у меня абсолютно нет жира на животе и вокруг живота. Это удивительно. Я утром просыпаюсь, я смотрю на себя в зеркало, и я не могу нарадоваться. Прям реально, это Став очень круто. Ставлю себе лайк. Да, ставлю силу. То есть, реально, это очень круто. Я добился этого буквально за три месяца использования подобного стиля питания. У меня стало лучше варить голова. То есть я стал более сконцентрированным, я стал более энергичным, я стал то стал другим прям реально, знаете? Я всегда это сравниваю с фильмом Область мы смотрели, нет? Область мы. Когда он съедает таблеткой, у него начинает происходить, у него голова по-другому работает. Вот это примерно так же. То есть ты переходишь на этот стиль питания в течение двух недель, трех недель месяца, но обычно за две недели переход происходит. И ты просыпаешься с утра, и у тебя как будто, знаете, как будто глаза открываются. Ни депрессии, ни каких-то вот этих вот моментов, связанных с э, плохими мыслями. Ты реально, ты начинаешь жить по-настоящему. Ну и все остальные процессы происходят примерно на таком же уровне. В том числе э, вопрос, который вы мне задавали. Регулярно. Да, да я, я вам говорю. Да, все хорошо. В общем... А, я понял Лагерского регулярно а, В общем, это то, что связано с нашим стилем питания И что еще, вот смотрите Катя сказала о том, что у нас реально наши продукты вообще наша концепция Она, ну, по большому счету это сложно Вот на самом деле Я буквально на прошлой неделе встречался по скайпу Познакомился, есть такой э, доктор Андрей, Андрей Федорович Тарасевич. посмотрите его в Ютубе, он очень хорошо рассказывает о митохондриях, он э, врач, он владе... управляет несколькими клиниками в Глинджике, в Москве, в Красноярске, и мы его пригласили в качестве эксперта, кстати, у нас будет 1 марта оптимайзер, это собрание сообщества, где будут... Э... Где, э, где будут... Э... Очень сильные спикеры говорить как раз митохондрия. И мы приглашаем туда Патрика Леди, это ирландец, который сам похудел на 35 килограмм, молодой парень, 32 года, красавчик вообще. Я с ним познакомился в Хельсинке на конференции биохакинга. Он прилетит на Новосибирск. У нас будет офлайн, онлайн, вернее, конференция, в том числе. Андрей Тарасевич, мега профессионал. Денис Варванец – это самый раскрученный биохакер. Он говорит просто потрясающие вещи и просто интересно вам его будет послушать. Алекс Инсайт – человек, который создал фактически uh, портал, в котором объединил разные медицинские истории типа подмед, подмеда. Uh, у нас будет uh, тренер из Барнаула, который использует технику LCHF, и он расскажет о своих результатах, результатах его подопечных и так далее. У нас будет, кто еще будет у нас? В общем, еще кто-то у нас будет. И мы будем демонстрировать там прям, прям там будем давать возможность попробовать вот этот гипокси-аппарат. В общем, смотрите. Мы всех на... приглашаем 1 марта Да, 1 марта, если хотите, прилетайте в Новосибирск. Это будет 6 часов, просто невероятная информация. Это будет просто очень круто. Если не сможете прилететь в Новосибирск, тогда обязательно подключайтесь онлайн. И найдите нас на сайте, уже началась регистрация. И если не сможете, вернее, в онлайн вы сможете, а в мае месяце мы будем устраивать огромное событие, где мы пригласим просто топовых людей в этой сфере. Вы увидите, как все это работает. Прям реально очень круто. В Москве. В Москве, да. В конце. В конце. 22, -го, 23, -го, 24, по-моему. В Москве. В Москве. А, в общем, если для вас это не новинка, я реально, я счастлив, правда? Потому что обычно, когда человеком говоришь о том, что, э, Вернее, я постоянно с этим сталкиваюсь. Я вот буквально два дня назад, вчера, нет, позавчера, позавчера я был в спортзале. Молодой парень покупает себе сырники, э, понимаете, а в сырники входит обязательно сахар, обязательно мука. Он покупает себе э, яблочный сок. Я говорю, нафига тебе это надо? Он говорит, я просто хочу углеводов. Я говорю, подожди. Ты, давай я тебе расскажу я ему рассказал, я на самом деле занимаюсь вот этой пропагандистской деятельностью постоянно это дает мне приток моих клиентов потому что я не говорю, что вот купи, купи тайгу или купи там Т8 Эра или купи там Т8 Омадеус нет, я никогда так не действую что, разве не так продаем, нет? Мы, то есть я на самом деле я захожу с другой позиции я Захожу с позиции, когда я начинаю рассказывать я приглашаю людей на там послушать онлайн что-то я, говорю, я даю почитать книжку LCHF это без голода». Я говорю о результатах, которые есть у меня, люди меня видят, потому что мы тренируемся в одном зале, и поэтому мы часто видим друг друга в том числе в обнаженном виде, где-нибудь в сауне, или в душе, или где угодно. в общем. И это же очевидно, то есть это видно, видны изменения. Но я никогда не захожу в лоб, я всегда захожу обходными путями. А, так как у меня есть определенная ну, известность, в Новосибирске, по крайней мере, в моем городе, то э, ну, это дает мне, конечно, определенные преференции. Но недолго, понимаете, люди тоже начинают привыкать к этому. И поэтому я всегда нахожу, захожу с разных сторон и нахожу новые подходы. Это важно. Давайте вопросы, наверное. Попался, да, давайте просто кто-то должен начать, потому что я знаю, что все хотят что-то сказать, а стесняется. Я столкнулась Ага, смотрите, вообще, я молоко не пью с пятнадцати лет. Вы знаете о том, что 75% процентов людей не усваивают, у них нет фермента, который перерабатывает лактозу? 75% людей, просто те люди, кто пьют молоко и выпили молочка, у них не происходит такой реакции, как у меня. У меня, слава богу, реакция однозначная. Я как утка. Я выпью глоток молока и все, я бегу в направлении определенно. Тут же. Просто у других людей это, это тоже не усваивается, но у них это проходит легче. Молоко, это так же, как и сывороточный протеин, все это на самом деле нанесет больше вреда, в том числе вашей митохондрии сливочное масло странно, но используйте МСТ, используйте брейн -ойл. можно использовать топленое масло можно использовать масло кхи это самое биохайкерское масло то есть если у вас не усваивается сливочное, но хотя очень странно то есть все равно там уже нет лактозы, поэтому там все должно усваиваться хорошо вниз, смотрите, используйте наши кофе которые вы просто-напросто по френдж-прессе завариваете, и там уже есть все там есть полипринолы, МСТ, там кофе, там кокосовое молоко. Кокосовое молоко же у вас сваивается, ну и все Это очень классная замена. причем я рекомендую вам, допустим, покупать кокосовое молоко не АРО, вот это вот, потому что там большинство углеводов, там соевое молоко входит в состав. Я рекомендую покупать кокосовое молоко АРОЙДИ. АРОЙДИ, это прям тайское, там 60-70% Кокосы и 30% воды. Это прям огонь. Вопросы? Кстати, ну давайте хорошо, я буду по ходу дела рассказывать. Я, дело в том, что я всегда ношу с собой, вернее вожу с собой биохакинговое устройство. То есть я хочу вам рассказать о том, что есть такое понятие, как э, мусорная, ну мусорная еда, вы знаете, да, garbage food. Это все, это фастфуд, вот этот, ну, некачественный, это огромное количество углеводов и так далее. Есть такое понятие, как мусорный свет. Слышали когда-нибудь, нет? Ну вот э -э, у меня стопроцентное зрение. Мне 50 лет, у меня стопроцентное зрение. При этом я ношу очки. При этом я ношу очки во второй половине дня. Причем я меняю очки. Вот сейчас я ношу вот эти очки, а за два часа перед сном я одену такие же очки, только оранжевые. Что это дает мне? Вот сейчас я очень плохо себя чувствую, вот я имею в виду, когда я снимаю очки, потому что на меня начал литься вот этот синий-фиолетовый цвет. Синий-фиолетовый цвет ⁇ это цвет, который разрушает действие митохондрий и, по сути дела, не дает возможности мелатонину вырабатываться вовремя. Мелатонин, я говорил, это гормон молодости, он необходим. То есть таким образом у меня здесь другой Хотите кто-то может посмотреть? Может? Посмотрите, да. А, глаза отдыхают, потому что свет становится желто желто желто такой зеленый. Да, оранжевый свет. Оранжевый свет это свет, который, по сути дела, это свет, который, я не знаю, когда вы видели закат. Никогда. Ну, видели. Да, знаете, когда начинают в Инстаграме выкладывать закат, который такого оранжевого света. Ну, да. Закат на Мальдивах да. вы когда видели последний? Да, с коронавирусом только да, аккуратнее, хорошо, чтобы никто здесь не это. В общем, это оранжевый фильтр, да. Который просто подготавливает организм к выработке мелатонина. То есть это органическая история для человека. Органическая история. То есть, по сути дела, ты предотвращаешь вот это излучение ненужное, которое воздействует на тебя так или иначе. И ты подготавливаешь свой организм ко сну, потому что сон я говорил о том, что это важная история. А, что я использую? Я, использую, вот я допустим, сейчас привез с собой. Я привез с собой. Да, <смех> начинается а что еще у вас есть в карманах да, у меня, у меня я использую ярко-красный яркий транскорниальный свет это такие наушники которые втыкаются в уши и там подается мощный яркий свет, который как раз активирует работу митохондрий с утра я ношу э, вот такое биохакерское устройство это такие типа очки но это не очки они как бы вот такая полоска с ярким синим цветом, потому что синий э, спектр света необходим на закате, потому что это часть солнечного света, это тоже активация митохондрий и как раз с утра подавление выработки мелатонина. Я ношу устройство такое, то есть я когда, если вы увидите, вы просто... Если вы, вы видите думаете, меня что... голову дома, не, вы не, надо, хотя бы вот так. У меня такое устройство, короче, в нос стыкается такой светодиод красного света это определенные все определенные э, э, волны светодиод в нос транскорниальный и светодиод вот на это место причем разные частоты они тоже активируют работу митохондрии настраивают митохондрии на нужную работу по сути дела а я думает? использую это всегда каждый день в начале когда я просыпаюсь 20 минут я одеваю все одновременно. У меня еще дома есть такая столб, называется инфракрасный. Я включаю его на 6 минут. Инфракрасный столб он активирует выработку коллагена, то есть, по сути дела, защищает тебя от образования морщин и активирует еще больше коллагена и по сути дела приводит к разглаживанию морщин. Это важно. Ну, это и последнее устройство, которое я вот Кате рассказал. Буквально вчера оплатил первый взнос. Я купил себе домой э, гипокси, гипоксикатор, то есть это э, такая дура, меди, ну не медицинская, а спортивная, такая тумба. Одеваешь маску, ложишься и 40 минут ты находишься в состоянии гипоксикации. То есть, по сути дела, э, 21% до 9% кислорода, а потом поднимается до 40%. Очень важно, что я за 12 минут, за 12, вернее, сеансов, у меня... Знаете, вот такая диаграмма, короче, там уровень э, гип гипоксикации был вот на этом уровне. Через 12 у меня было уже наполовину. То есть на самом деле я хочу довести до 80%, но это нужно прям много работать. То есть это говорит о том, что митохондрии работают просто огонь, понимаете? А работа митохондрий – это предотвращение заболеваний, это профилактика всех заболеваний. Это, по сути дела, ну, основа всей жизни. Что там, где маячки? Рустоярс, поехали! Кстати, я вам открою один секрет. Мы сейчас работаем над тем, чтобы внедрить этот инструмент для всех представителей. Так что, если получится, мы в мае месяце представим вам свои разработки, связанные со светофильтрами, со всеми этими историями. И реально, все биохакеры носят или такие, или оранжевые очки. Это просто прям такой, не знаете, такой признак. То есть мы всех своих сообществ сообществе будем узнавать да, издалека. Да да да, да, да, да, да. Давайте вопросы. А дальше, А дальше обеда нет. Обеда нет. Есть ужин. Ужин я ем или без Обедую, Это жирный, сам сам жирный рыбный суп, или это зелень какая-то. Зеленка обязательно должна быть. Кстати, на завтрак я тоже ем зеленку. Потому что сложные углеводы они необходимы. Это клетчатка, это то, что действительно необходимо с точки зрения углеводной пищи. При этом я вот, допустим, где же я видел? Я где-то видел. Кто же мне. Короче. Кто-то. По-моему, из Екатеринбурга сказал, что мы готовимся на встречу с Лаевским и едим какой-то, э, типа, мы питаемся правильно, вот я увидел там э, яйцо, бекон с мужем, вдвоем с мужем. Яйцо, здесь есть, они здесь. да, здесь, да, смотрите, я, бы, я бы рекомендовал вам убрать э, помидоры. Потому что помидоры это все-таки углеводная составляющая а там достаточно большая, поэтому лучше без помидоров все, это, же, все, все правильно, но лучше без углеводов, если без помидоров. Окей? Огурцы нормально. Огурцы нормально. Огурцы, капуста, цветная капуста, листья салат это все огонь. Кстати, кстати, я могу сказать, что сейчас. я могу сказать, что мне там предъявляют иногда, типа. Вот, типа, ты владелец бургерной, ты продвигаешь неправильную еду там, и так далее. Я говорю, подождите. У нас есть бургер с листом салата. А бургер с листом салата это там овощи, там правильный майонез, там правильные соусы, там правильная котлета из правильного мяса мираторга и там лист салата. То есть это самая такая пища, которая приводит как раз к поддержанию кетоза. Так что все нормально. Да, да, смотрите, хочу вам сказать Я на самом деле не являюсь экстремистом Я всегда об этом говорю То есть если вы хотите питаться, как вы питались Питайтесь, это ваш выбор Но дело в том, что подумайте о последствиях, которые могут возникнуть И подумайте о тех бенефитах, которые вы можете получить В том стиле питания, который мы предлагаем То есть на самом деле Почему я вам рекомендую войти в китоз хотя бы раз в жизни Во-первых, вы поймете разницу в состоянии вы будете по-другому выглядеть, вы будете по-другому себя чувствовать, у вас по-другому будут работать мозги. И кроме того, когда вы перейдете в кетос и продержитесь там от 3 до 10, до 6 месяцев, дальше у вас наступит кетоадаптация. То есть, по сути дела, в этот момент вы сможете легко переходить на генез, то есть на углеводы, ну там раз в неделю, пожалуйста, ешьте вообще, там, пейте пиво, закусываете, я не знаю, там чай, чипсами. чипсами, да, то есть все что угодно. Но дело в том, что как только вы, ну то есть перейдете сюда, вы легко потом вернетесь опять в китос. То есть у вас не будет вот этого жесткого перехода, это сто То есть я на самом деле за адаптацию. Допустим, я говорил в спорте, то есть тебе нужны разные нагрузки, потому что одна нагрузка она фактически, ну застаивает организм. А почему, допустим, я каждое утро сначала горячий душ, потом холодный душ, 30 секунд, прям самый холодный душ, который только возможно? Организм тоже адаптируется, и он начинает себя чувствовать в разных ситуациях по-разному, это очень хорошо. То есть нет застойных явлений. Да. Да. Наоборот упала. Я как мать троих детей говорю, на 30% падает продуктовая корзина. Смотрите, да, и да и вот я, я вам скажу, я вам скажу а, по поводу цены. Значит, во-первых, если вы едите углеводы, то вы едите их постоянно. Постоянно. Если вы приходите в магазин, посмотрите, в магазине ты идешь и сплошные углеводные ряды. Конфеты, печенье, печенье чипсы, чипсы, картошка. кока-кола, вот напитки, блок, соки. И и там Вообще. лишь маленький отдел, где-то и то в этом отделе ты должен найти, потому что йогурты, там сахара столько, что тебе это не надо. Тыщешь йогурты только без сахара. Ты э, сметану только жирную. То есть ты сыр только тот, который нужен тебе. Понимаешь? То есть на самом деле ты избавляешься от всего этого мусора, который сегодня есть у тебя в холодильнике. У меня в холодильнике на самом деле но ну, очень мало продуктов. Но! Да, тебе нужно авокадо. На авокадо сегодня, по-моему, тем более в есть. Триста 350 рублей в пятерочке за килограмм сейчас стоит. Ну, оно, наверное, не того качества. Оно шикарное, Фантастика, ну, самое вкусное. Которая... То Могите есть, вы, на самом вы, деле, вы, мы вы, считали, вот корзина, то, я то я я есть, я денежная корзина меньше становится, реально. Потому что, да, с одной стороны, это же на уровне мирового заговора. Хлеб и картошка, самая дешевая еда, можно накормить все население хлебом и картошкой. Всегда есть, понимаешь? А после дела что человек получает? Набор углеводов? А? а? Поел, хочешь, ну, да. на диван. Сразу вот, на диван, да. Да. Давай, я... да. Сейчас. Если нет вопросов, то да, конечно. Да. Ужина. Нет, ну, ладно. Это... <реш> <реш> <реш> не, ужин, а я сказал, без, там, рибай. О о овощи, не знаю, там, гуакамоле, ну, то Ч есть, есть, на самом деле, любая еда. Я расскажу простыми словами, ребята, да, сейчас да, да. Меня... Ну, я дети. Ну, я, я просто я сам не готовлю, поэтому я питаюсь в ресторанах, поэтому... Но вот выбор огромный, на самом деле, просто убираешь там вот эти вот углеводные вещи, просто просишь официанты и все, да. Да, да. да. Ну, вот я на себе, да, пропив два месяца, э, что я поняла, что у меня вообще, то есть у меня память колоссальная. Как-то, mm -hmm. что я перешла в Кидос, я и так на нем там где-то обитаю. Но вот где-то обитаю, это не факт. Ну, не да, доедает ну, просто, просто. это. Но самое, что я поняла для себя, привела, что с памятью. Ой, правда. А как именно его? Да, я понял Что такое экзокетоны? Экзокетоны это кетоновые тела, которые привнесены извне То есть это э, бутерат по сути дела, э, BHB э, Который просто привносится в организм И, соответственно, он запускает процесс кетоза То есть э, для того, чтобы было понятно Это знаете, костер, когда разгорается, но вот пламя, энергия, да, когда разгорается э, Экзокетоны это как хворост Который ты бросаешь в костер, для того, чтобы он разгорелся еще больше. И он запускает как раз вот этот огонь, который тебе необходим. То есть это вот самым простым языком. Понимаете? То есть экзокетоны нужны, потому что, во-первых, ты входишь в китос очень быстро, ты выходишь тоже так же быстро. Но твой организм начинает узнавать, узнавать что такое китос, понимаешь? И поэтому я пью экзокетоны с утра. То есть я мешаю в экстру, как, собственно, говоря, привычки сверхчеловека, да, выпиваю и все, а дальше я занимаюсь своими делами. То есть одеваю все эти приблуды, там, готовлю кофе и так далее. То есть, по сути дела, экзокетоны – это продукт, которого нет на российском рынке, мы первые сертифицировали. Почему я говорю о том, что мы на самом деле компания, которая не идет традиционным путем, потому что мы не устраиваем вот эту э -э конкуренцию за там кто-то лучше, кто-то хуже, зачем? У нас просто то, чего нету других. Вот это важно. Экзокетонов сегодня на российском рынке нет. Мы первые, кто вывели этот продукт на рынок, сертифицировали и по сути дела сегодня предлагаем. Я знаю, что сегодня продается недостаточно экзокетонов, потому что еще не все поняли, что они необходимы. Но как только вы начинаете использовать экзокетоны, первый эффект, который вы получите, потому что там, я не знаю... Катя, что ты делаешь? Я готовлюсь а я сейчас, мне тоже. Я понимаю, ты мне мешаешь. Экзокетоны, они у вас сразу происходит потери килограммов, сразу у вас уходит отеч, вы перестаете запариваться вообще по поводу того, что у вас надут живот, там вот эти все вещи. То есть на самом деле это мега И мы собираемся расширять, в том числе вкусовую линейку, потому что это очень важно. Я знаю, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне все равно. Мы еще выведем продукт абсолютно чумовой, мы сейчас отдали его на разработку. Это это просто это будет бомба на мировом рынке тоже. Но она связана с экзокитоной, потому что экзокетона это прям пик, это прям то, чего нет ни у кого. и Вы просто можете заработать очень много на этом. Угу. Я я на самом деле пью потом наливаю бленд и капаю туда. Стоун и пью в конце после завтрака, там добиваю все это таблетками, ну в смысле бадами и выпиваю вместе э, с блендом, да. Авокадо это э, авокадо это королевский продукт, авокадо это очень жирный фрукт, это самый жирный фрукт, он необходим, он дает как раз полезные жиры, которые необходимы, он дает достаточное количество их. Ну это, во-первых, вкусно, во-вторых, это прям реально это зеленое, и потом это это фрукт. Натуральные жиры. Вкусно учество. Скажите по сути. Да, створгам очень вкусно. Да. Можно, есть какая-то норма выше, которая экстра нельзя взять? Что? Экстра? Э -э да, О, По экстре на самом деле но все, что свыше, оно все выводится. Дело в том, что экстра это же, ну там, это натурально, это условно говоря, ну как вы перейдите хвои там. Ну, то есть, если вы, допустим, хотите получить две э -э, пипетки экстра, вам необходимо съесть четыре с половиной килограмма хвои. Ну, съедите вы четыре с половиной или десять. Ну, то есть это все выведется. То есть не будет переизбытка, потому что, понимаете, далеколы они заполняют пустые места. Они не могут, по сути дела, куда-то в другое место встроиться. Поэтому вот таким образом. А со стоуном ну тоже все это выведется это же все натуральные вещи они никакого ни бы никакого влияния не оказывают я имею в виду негативного да я сейчас буду рассказывать да сейчас катя об этом расскажет я на самом деле моя задача да. хотелось бы что простым языком чтобы люди поняли да, да как будто люди. бы на иностранном сегодня разговаривать М -м. Да. Да. Просто, как... Окей. Bye -bye. Да, понятно. У меня, у меня проблемы с русским. Я понял. <решит> да не, я, я, я понимаю. Я понимаю, понимаете? Мне просто всегда хочется рассказать все. Я, я не могу там начать рассказывать простым языком, а потом не закончить, и потом у меня как то недосказанность. Это мой гештальт уже, не, моя незакрытая часть, понимаете? А давай я, я сейчас расскажу, да, а потом сейчас, ты на вопросы ответишь. Сейчас Катя простым языком все расскажет. Давайте я сейчас за 20 минут все быстро расскажу, а потом Дмитрий Петрович ответит на вопросы. А, так, так устраивает? Так сделаем thank Давайте или... сделаем так. Давай. Okay. Thank you very much. Hello, my dear friends. <laughs> да. Друзья, итак, давайте с вами подведем небольшой итог. Компания «Веловит», как вы поняли уже по разговорам президента, не занимается тем, что ходит с полосатыми пакетами и всем не говорит «купи тайгу». Мы занимаемся созданием сообщества людей, которые включат какие-то из продуктов нашей линейки. В свой собственный ежедневный рацион для того, чтобы жить долго, быть подтянутым, красивым, энергичным, иметь умственное развитие способности, чтобы ваши дети не кашляли, были лучше всех в садике, в школе, были спортсменами, чемпионами и так далее, так далее, так далее. Итак, на текущий момент да, мы предлагаем вам абсолютно 100% инновационные продукты, запатентованные формулы, которые, еще раз говорю, вы не купите нигде, ни в каком-то магазине, ни где-то там в Ашане, э, Сибэя, либо Алиэкспресс тоже не доставляет. Итак Наши продукты направлены на три основные функции. Да? То есть это восстановление клеток, очищение организма и, конечно же, снижение веса. Про снижение веса я вам расскажу в конце. Я вас всех сегодня же приглашаю в наш первый низкоуглеводный марафон. Как туда попасть, расскажу в конце. И плюс еще я хочу сказать, что тот, кто заходит сегодня в марафон, гарантированно теряет в течение там, 21 дня от 5 до 10 килограмм лишнего веса. И вы такие мощные, красивые, подтянутые. Уже в следующий марафон что делаете? Приглашайте на свои результаты своих партнеров, потенциальных друзей. Таким образом строится большая потребительская корзина, сеть. И тем самым э, ну, развивается эта история с новыми партнерами. Итак, еще раз. Компания, продукты компании «Веловин» в текущий момент созданы для того, чтобы бороться и предотвращать такие эпидемии, как ожирение, бесплодие, диабет, деменция и, конечно же, рак. Запомните себе на всю оставшуюся жизнь, забейте себе прям в лоб сегодня, да, то, что раковые клетки питаются исключительно сахаром. Раковые клетки в человеческом организме появляются постоянно, каждую секунду, мгновение, ну у всех по-разному, да, они постоянно. И Если вы еще до сих пор не заболели раком, ну слава богу, ваша там иммунная система тоже определенным образом с этим борется. Но сейчас э, в Блохина, в Москве, да, ну имея непосредственное отношение, родственники там работают, по 300 человек э, грудных детей, грудных находятся с опухолями в очередь на госпитализацию. И в тот момент, когда вы покупаете своим детям конфетку, сникерс, шоколадку, сок добрый, не знаю, моя семья, еще что-то, вы просто подумайте о том, зачем вам это нужно. Да? Ну, просто сегодня задумайтесь. Итак, погнали с вами дальше. Как он переключается-то? ку, -ку. <соценно> Максим. <соценно> как он тут? На компьютер направь. На компьютер? Да. Нет? Максиму привет. Ну, давайте я здесь покликаю, ничего страшного. Угу. Классная штука, да? Угу. Итак, компания Вилави выпускает пищевые продукты, не БАДы. Это не лекарства, да, это абсолютно натуральные пищевые продукты, которые выполняют две основные функции в нашем с вами организме – очищение, да, и восстановление клеток. На самом деле, еще многие другие функции они выполняют, но это основные и на текущий момент мы используем самые дорогие, кто вначале был презентации, слушал, да, сколько миллионов долларов было вложено во все эти исследования, самые уникальные дорогостоящие природные компоненты для правильного развития функционирования абсолютно всех органов и систем вашего организма. Это тоже очень важно. Далее. Это слайд устарел. Да? В 2016 году появилась наша запатентованная формула «Сибэкспекомплекс». За 3,5 года на текущий момент мы продали порядка где-то 35 тысяч всего лишь пузырьков экстры, чтобы вы понимали, да, всего лишь, поэтому я говорю еще раз, в Екатеринбурге никто этим не занимается активно, у вас есть вся возможность взять это все в свои руки. Более 5000 положительных отзывов мы собрали. У нас есть канал в Телеграме, кто первый раз пришел. Да, обязательно попросите того человека, кто вас пригласил, чтобы скинул ссылку на канал Телеграм. Там в поисковике вы можете посмотреть гормоны, щитовидка, ОРЗ, там, бесплодие, диабет. Огромное количество отзывов сейчас у нас идет о людей, которые больны сахарным диабетом второго типа. Они говорят, два месяца назад, три месяца назад был диабет, сейчас с переходом на наше питание, на эти продукты диабет. Это нет, уже врачи не ставят этот диагноз. И буквально хочу пару слов сказать то, что мы компания как бы ну, не сильно большая, маленькая, но на текущий момент мы уже получили несколько крутейших премий на федеральном уровне. То есть про то, что нас пишут в газеты, журналы, нас где-то признают. Смотрите. В 2016 году мы получили премию ⁇ Лучшее для России ⁇ в области ⁇ Лучший безалкогольный напиток 2016 года ⁇ В 2017 году мы получили премию ⁇ Лучшее для России ⁇⁇ Лучшая компания ⁇ производитель безалкогольных напитков ⁇ В 2017 году президент компании Дмитрий Лоевский был номинирован на премию ⁇ Человек года ⁇ в области медицины и фармацевтики за выпуск этого гениального продукта на рынок. Правда, занял второе место, потому что мы ну, к медицине и к фармацевтике никакого отношения не имеем. Да? Про нас писали в 2018 году, Дмитрия Петровича разместили в книге «Лучшие сетевики мира». Причем это американское издание, вот, и чтобы русский человек попал туда, поверьте мне, это ну, заслуга именно исключительно собственной истории и гениального продукта, который сейчас мы для вас, ну, про, про который мы вам рассказываем. Неудобно мне без кликера, видишь, я тут... Но неважно. И теперь смотрите. Первый продукт, про который я хочу вам рассказать, это продукт на самом деле будущего. Да? Я думаю, многие про него слышали. Это первый продукт, который я рекомендую, если вы надумаете начать с нами сотрудничать, который стоит сегодня положить в свою потребительскую корзину. Это генетический тест Apu, который стоит абсолютно смешных денег, порядка где-то 7900 рублей. В среднем такой тест по России стоит от 25 до 35 тысяч это тест на ваши пищевые привычки, на ваше пищевое поведение. И там вам этот тест, он приходит, многим не нравится, в какой форме приходят ответы, да, но самое главное увидеть зоны, в которых придет ответ... Как у вас усваивается холестерин, как у вас выходят обменные процессы, можно ли вам жирное, там, углеводы, там все написано. И надо посмотреть, в какой зоне приходит ответ. Если у вас все пришло в зеленой и желтой зоне, окей, супер, слава богу, за 7900 рублей вы поняли, что вы, как бы, ну, в принципе, абсолютно здоровый человек. У очень многих людей, даже у детей, очень многие результаты по пищевому поведению приходят в красной зоне. И это как раз-таки та самая лампочка вам для того, чтобы начать внедрять туда продукцию линейки Тайга-8. Так как это процесс коллаборации, там в конце этого генетического теста вам будет расписана схема, приема продукции линейки «Тайга-8». Кому-то будут экзокетоны прописаны, кому-то «Тайга-8-эра», там, кому ну, там разные абсолютно у всех, людей приходит по-разному. Это важный продукт. Следующий момент, про который я хочу рассказать. Да? На текущий момент компания «Веловик» представлена ограниченным количеством продуктов. То есть у нас не сетевой «Ашан», да, у нас нет пластыря для пяток, там, шампуня для волос. Это все абсолютно натуральные пищевые продукты. И сейчас это четыре основные базовые линейки. Первая, базовая, ключевая линейка, в состав которой находят полипринолы. И здесь как раз-таки находится Т8 сплэш, про который вы говорили, почему до 18 лет нельзя. Здесь в составе сплэша находится а, э, Шизандр. ши, шизандра и женьшень. Женьшень – это природный, натуральный продукт, который повышает артериальное давление. Имейте в виду, как бы, да? у кого с давлением ну, сильно высоко не стоит. Да? Здесь в составе полипринолы. Продукт работает на восстановление клеточной мембраны, причем восстанавливает абсолютно все клетки организма. Неважно, печень, сердце, селезенка, там не знаю, ресницы, глаз там, и так далее. Отзывов огромное количество. Следующая линейка. Эта линейка связана именно с очищением. Здесь в составе находится FullXP-комплекс. Друзья мои, это разработка Российской Академии Наук. То есть это Академгородок на Сибирске разработал эти продукты. Ну Дмитрий Петрович, опять же, с с полипринолами, да, был шикарный завод с огромными инвестициями. Как монетизировать полипринол, они не знали. Дмитрий Петрович узнал, как это монетизировать. На текущий момент, опять же, Академгородок раз, разработал уникальный комплекс. Как монетизировать, не знал. Дмитрий Петрович знает, как это все делать. FullXP-комплекс на текущий момент в пищевых продуктах находится в двух продуктах. Это Тайга 8 Это продукт самый сейчас... Доступный и гениальный детокс, вообще, который присутствует на рынке. Да? Очищается межклеточное пространство, продукт нормализует деятельность, там, э, метаболизма, усиливает в вашем организме. Ну, у него много спектров. 74 минерала, 18 незаменимых аминокислот, 10 витаминов. Находится только в Стоуне. И э, у нас есть еще Тайга-8Тео. Это... Э, Продукт, который не очень многие люди понимают, но биохакеры, которые сейчас переходят в наше питание, используют именно этот продукт для получения как раз-таки той самой э, нужной клетчатки для питания нашей с вами микробиома. Про это я буду вести отдельные там, вебинары, у нас тоже есть лекции. То есть э, уже давно доказано, что в человеческом организме есть три мозга. Да? Головной мозг, спинной мозг и вот тот самый, который руководит нашими с вами Пищевыми пристрастиями, привычками, там солененького, сладкого хочется. Это наши с вами микроорганизмы, которые находятся в кишечнике. У нормального здорового человека весом 80 килограммов, примерно от 2,5 до 5 килограммов бактерий находятся в в нашем с вами кишечнике. И там есть и хорошие бактерии, и плохие. И нам с вами для того, чтобы питать хорошие бактерии, нужна как раз-таки клетчатка. Здесь минимум калорий. Продукт этот работает идеальным образом. Он впитывает в себя всю слизь все извините, вы прямые эфиры ведете, да? А я хотела сказать, как он впитывает все слизь и выводит все ваши замечательные какашки из ваших кишков, которые у вас там накопились годами. Я вам клянусь, у вас столько говна накопилось за эти годы, которые вы до сих пор из себя вывести не можете. У меня есть клиентка из Германии, которая месяц пила продукт, и сразу говорю, первые 2-3 недели может быть набор массы. Почему? Потому что клетчатка попадает во все вот эти залежи вашего кишечника, это там разбухает, набирает себе вот эту всю воду, вот это все-все-все-все-все-все-все. И эта женщина сходила в туалет у меня один раз на минус 7 килограммов. Говорит, слава богу, с утра взвеситься успела. Это реальная история из жизни. Поэтому, кто думает, что он как бы все у него в порядке, поверьте мне, с нашими продуктами вы увидите... Свою внутренность прям прекрасно Теперь смотрите Клинически доказанные эффекты Это базовая основная линейка В состав которой входят полипринолы Ребят, клинически доказанные эффекты Компонентов, которые мы используем В Сибэкспи-комплексе Итак, полипринолы Антивозрастной эффект, тут с ошибками написано, это не я писал, это дизайнер так написал, я прошу прощения. Антивозрастной эффект, улучшение репродуктивной функции, противовоспалительный эффект, борется с гриппозными инфекциями, успокаивает нервную систему, борется со стрессами депрессией, восстанавливает гормональный фон, профилактика онкологии, защита мозга, защиты печени. комплекс, полипренолы, а, чтобы вы понимали, были проведены касательно печени. Вы понимаете, что в нашем с вами организме два очень важных органа, которые работают на очищении выделительной системы, это почки и печень. Да, если печень плохо работает, то как бы ну, процесс выделения тут, мягко сказать, не очень. Два месяца приема продуктов, содержащих полипринолы, восстанавливает клетки печени на 72%. Даже у людей, у которых последняя стадия цироза печени, ВИЧ-инфицированных, или у кого гепатит, чтобы вы понимали. Даже у этих людей продукты с полипринолами, там, правда, в клинических исследованиях с полипринолы частоты 95%, у нас в продукте... 80, 85% чистоты полипринола. Следующий момент. Клеточный сок пихты. Ребят, клеточный сок пихты – это не то, что взяли хвою, отжали, получилась вкусная такая ароматная хвойная водичка. Нет. Это специальный э, процесс, да, где под высоким давлением и низкой температурой взрывается клетка пихты, добывается с межплазменной жидкостью, с оболочкой, с цитоплазмой. Это, друзья мои, клеточный сок пихты. Что он делает? обезболивающий эффект, вот как раз таки ошибка, антитоксический, противовоспалительный, антиоксидантный, гемостимулирующий, радиозащитный. Друзья мои, ради... вот все, кто с телефонами, спит, ест, да, вы знаете, да? Недавно, не знаю, верите вы в Валаха в Христа, кого угодно, недавно батюшка Сафона сказал, у него есть свои какие-то там наработки, и он сказал, что по последним известиям, которые известны мне, заболевание рака мозга у детей за последние два года выросло на 40 процентов вопрос то есть если вы думаете что все эти наши с вами телефоны которые мы с вами живем сидим и дети наши тыкают пальцами с утра до вечера это все безвредно то как бы нет поэтому кстати вот этот радиозащитный эффект еще был известен со времен там, я не знаю на Украине, как это называлось? Чернобыле, да? Тогда еще использовали клетку, клеточные субпихты для того, чтобы выводить остатки радиации из этих людей Это очень важно Поэтому радиозащитный эффект здесь тоже есть Тонизирующий, кардиопротекторный, противоопухолевый, общукрепляющий свойства и иммуномодулирующий свойства и хвойный комплекс CGNC — это та штука, которая объединяет маслянистую и водную фракцию. Да, что это делает? Это песоч, источник питательных веществ, нормализует э, деятельность нервной эндокринной системы, обеспечивает клетку как раз-таки кислородом, то есть ваш организм ну, <задохнется>, задохнется. Почему? Потому что вы начинаете наконец-то, ну, активировать обменные кислородные процессы в организме в клетках активирует функцию митохондрий в клетках и обладает раножезавляющим и восстанавливающим эффектом. Да? То есть это клинически доказанные эффекты. Третья линейка, которая у нас с вами есть в компании, это, конечно, ну, женщин у нас... Почему-то ну, чуть-чуть больше, но линейка универсальная, она унисекс. Можно и мужчинам, и женщинам, это 100%. Дмитрий Петрович тоже мажется с сывороткой Homo каждое утро 30 секунд. Ребят, здесь сильно не буду углубляться, да, но это первая в мире сыворотка, которая содержит полипринолы. Сыворотка работает на 6 уровней в глубину, доходит до капилляров, до сосудов, восстанавливает тон кожи. Сколько отзывов мы получили от тех людей, у которых, не знаю, кожа пористая или жирница или еще... Сумасшедшее действие. Причем сыворотка, ну, из тех, что я покупала, она самая демократичная по цене. И плюс еще, так как мы являемся партнерами компании, то можем себе покупать со скидкой 20%. И теперь самое интересное, да, то есть смотрите, третья, четвертая линейка, которая есть в компании, эта линейка называется «Тайга 8 Эра», и это именно продукты, созданные для… Я говорю, это продукты для тех людей, которые сильно себя любят, да. То есть базовая, основная линейка, сколько это стоит? Всем интересно, кто первый раз пришел, да? То есть когда вы начинаете пользоваться тайгой, вам это будет обходиться очень дорого, целых 100 рублей в день. Ну, то есть вот, вот столько стоит продукт. Если вы регистрируетесь как партнер, вам будет обходиться он еще со скидкой 30%. Я думаю, 70 рублей в день, ну, не сильно как бы много, ну, не сильно дорого, каждый может на себя позволить потратить. Это что касается а, именно вос линейки восстановления. Если вы подключаете еще линейку, связанную с очищением, там, детокс или тео, вам это будет обходиться где-то в среднем, ну, 160 рублей в день на нос. Ну, Сами себе ответьте, я в дискуссию вступать не буду, Дмитрий Петрович ответить: 160 рублей в день вам для себя сильно дорого жалко, там, да, либо не сильно дорого жалко. На ребенка готовы потратить 160 рублей, чтобы дети в туалет ходил нормально, чтобы там все системы работали, потому что он там чипсов нажрется, где-то там, да, у всех, ну там перемене, да, а потом три дня в туалет не ходит. А вы знаете, да, то, что э, это мой закрытый, конечно, информация, я даю в закрытых своих вебинарах, но э, 90% причин и признаков старения организма связаны именно с отравлением собственными продуктами жизнедеятельности. Если, дорогие мои, вы в туалет не ходите каждый день, ну кто-то не ходит, да, то это плохо. Нормальный человек здоровый, должен три раза ходить. Три раза. А еще, вот, э, в теме того момента, э, когда Дмитрий Петрович говорил, что нужно train well, это тренироваться хорошо, почему э, у меня все семьи медики. И даже есть последний доктор по в семье. Я много чего видела в разрезе, вдоль поперек. Очень интересно, кстати. Кому интересно, могу рассказать потом, что как у вас там выглядит. Неинтересно, да? А курить я бросила в восьмом классе. Мне дядя принес легкие курильщика, положил их на стол так за ужином. И говорит: вот посмотри, что тебя ждет. Вообще нет потребности курить. А твое, видимо, мне до сих пор в телефоне записано. Так вот, смотрите, к чему я так говорю. А что я говорила? Не могу, со стен, как работает. О а чем я говорила? Про кишечник, да? да, собственные продукты между жизнедеятельности. Так бывает, да, ничего страшного. Ну, погнали с вами дальше. Теперь смотрите, мы с вами поняли, что есть четыре линейки. Обязательно базовая восстанавливаться, обязательно очищаться. Косметика может пользоваться любой хорошей, как сами пользуются, я рекомендую, конечно, пользоваться нашей косметикой. Вот. И четвертая линейка связана именно с переходом в низкоуглеводное питание. Там есть, у меня есть самый любимый продукт, который я сейчас ну, недооценила, да? то есть когда Дмитрий Президорович говорил мне, первые полгода, когда уже в компании появились эти продукты, Кате надо как бы переходить, у нас есть классные продукты, я говорю, да, <бородительные> что, вообще что ли? <с Pope> -потом>, Потом решила летом попробовать, за один месяц кинула 8 килограммов. Вес не вернулся, сразу говорю. Но потом вернулись дети, они там пыры-пыры, давай нам это, давай нам то. Сейчас, конечно, мы всем максимально переходим на низкоуглеводную диету, и касательно э, рациона того, что есть. Но ну, вот варите суп, да, борщ, ну, не, не добавляйте туда картошку. Выбирайте морковку такую, ну, которая ну, не, не для такого размера, как для, ну, для, для коня, да, ну, поменьше, немножко подороже. Варите вы щи, да, ну, с капустой, да, ну, не добавляйте туда картошку, да. Русские люди любят холодец, любим всякие с вами бульоны, да, творог, сметану, все мы с вами кушаем, да. Авокадо, ну, такой необычный для нас продукт, но я вам хочу сказать, что мне даже шести, вот, с 6 месяцев я даю своему младшему ребенку авокадо. А касательно того, что вы заметите в ваших детях, я уверена, что все мамы хотят про себя скажу, да, у меня трое детей, а старшие у меня не болеет уже больше двух лет. Я не знаю, что, sentir? знаете, что такое? Ну, не чихали даже, не, не то, что не кажется просто не чихали. Кондиционер, поездки. Пар... За первый год, да, дети заболели два раза. За второй год один раз, да. Они мне пьют тайгу каждое утро. Продукт восстанавливает собственный природный иммунитет. То есть у кого детей нет еще, им немножко скучно, может быть. А те, у кого дети есть, они о! да, понимаете, это экономия И... То количество антибиотиков и лекарств, которых вы не дадите своим детям, поверьте, сегодня это заложится у вас. Потому что э, здоровье детей напрямую зависит от желания их родителей, да, а не от возможностей. То есть, если вы хотите, чтобы у вас были здоровые дети, вы будете давать им все самое-самое лучшее. Так вот, смотрите, э, бизнес компании Веловик, как мы поняли, просто и прибыльно. Покупаем все продукты, получаем результат, рассказываем другим людям. Да? С плакатом ходить, э, купить тайгу, доброе утро, молоко привезли». Да, покупать Мы так не стоим. Тренды. Оптимизация тела, энергия времени, продление молодости, борьба с лишним весом. Я всегда говорю, если у вас есть дети, которые кашляют, бизнес с Виловим вам подходит. Если у вас попа толстая, бизнес с вам подходит. У вас есть подружка с толстой попой? Это был вопрос. Бизнес с Виловим вам подходит, ей тем более подходит. Да? То есть... Вопросы там продления, сохранения молодости, э, я думаю, нужно сегодня уже начинать закладывать, неважно сколько вам лет. Я вижу, тут и помоложе есть, и немножко постарше. То есть Дмитрий Петрович идет на 140 лет. Ну, то есть есть альтернатива. Я говорю, кто рядом с ним вместе двигается, я хочу вам сказать, у вас реально жизнь изменится, потому что он меняет в прямом смысле слова судьбу людей. Вы поняли, что он юморной такой, да, продукты классные выпускает. Поэтому ну ждем фото <соцветия> в соцсетях через 140 лет. Это я не смеюсь, я с тобой вместе буду. Но я переживу подольше, я на 150 иду. Ну, вот. Посмеемся потом вот Теперь немножко давайте поговорим с вами про бизнес Так сумбурно рассказываю Есть автомобильная программа Да, Она есть как в любой сетевой компании То есть чем отличается бизнес с Илови от любой другой сетевой компании У нас абсолютно другие продукты У нас самый гениальный президент И у нас самый щедрый маркетинг план Я вам хочу это сказать как человек, который был в четырех сетевых компаниях Я МГИМО финиш У меня высшее экономическое образование Я прекрасно считаю цифры больше, чем вилави, в Велови, обратно все сеть сегодня не платят денег ни одна компания. Кто бы вам что ни говорил, ни доказывал. Если есть такие, которые упертые, выводите их на, на связь там со мной, если вы в моей ветке, с вашим лидером, пусть вам математику просчитывают. Да? Я говорю про честный продуктовый сетевой маркетинг, который на, не про пирамиды мы с вами говорим. Да? То есть и так далее. Чтобы повойти в автопрограмму, нужно всего лишь два активных партнера в первой линии. Не 6, не 8, не 25. У меня в первой линии активных партнеров всего 4. Доход в месяц больше 800 тысяч рублей. 4. то есть не 146, всего четыре активных партнера. Погнали с вами дальше. Теперь, касательно построения системы бизнеса. да ну Все, что как говорит мой наставник, все, что должно быть автоматизировано, будет автоматизировано. Все, что должно быть роботизировано, будет роботизировано. Компания Вилави на текущий момент предлагает вам инструменты, которые на 90% полностью делают бизнес за вас. Например, у нас есть Telegram-бот, который называется Chat.me. И там президент компании, там еще лидеры всякие в кружочках голосом за полчаса рассказывают человеку абсолютно все про продукты, про бизнес. И подводят его логически к принятию какого-то решения. Либо покупки продукта, либо активации, там, либо захода на бизнес, там, либо на базовый пакет. Здесь вы разберетесь. Теперь смотрите, мне важно для вас рассказать вообще схему бизнеса, как она работает. Итак, первое, что у нас с вами есть, это суперэффективная история, которая называется LCHF-марафон. Я надеюсь, Дмитрий Петрович даст эту информацию в отдел маркетинга, чтобы такие LCHF-марафоны запускались от компании раз в месяц. Было бы круто, да? То есть, смотрите, есть Маша, у нее толстая попа. Мы приглашаем ее зайти в LCHF-марафон. Сегодня вход в LCHF-марафон — это 7500 рублей. Продукция получает где-то примерно на 11 тысяч рублей. Скидка такая большая, да? И это уже активация в бизнес. Чтобы войти в бизнес, у нас есть три входа. Есть пакет базовый, это 50-100 баллов, нет, 99 баллов базовый. Это пакет стартап, это от 100 баллов до 499. И это бизнес-вход, это 500 баллов плюс. Ну, любую сумму набирайте себе. Итак, здесь в среднем, в среднем да, вход в бизнес у вас стоит порядка тысяч рублей. Плюс 30% от этой стоимости Возвращается вам в личный кабинет в накопление. Эти деньги вы можете воспользоваться, там, накоп... И совершив еще одну покупку, через месяц вы можете воспользоваться всем своим кэшбэком. Если вы заходите на пакет стартап, то а, здесь вам тоже возвращается 30%. Если купили на 150 баллов, на 15 тысяч рублей примерно, то вам сразу где-то 4500 рублей становятся доступными. Вы можете на них либо купить еще в себе продукт, либо ну, поставить деньги там на вывод. Но вывод от 5 000. И есть бизнес-вход. Для всех адекватных вы, когда заходите в личный кабинет, набираете себе продукты, набираете, набираете. 500 баллов набрали, вам напишут 50 тысяч рублей. Как только на 500 баллов набрали, Дмитрий Петрович решил всем сделать щедрую скидку. Он сразу от этой суммы отнимает 30% и выплатит 35 тысяч рублей. Продукции, опять же таки, получаете на 50 тысяч. К вопросу построению бизнеса. да? Вот на этом входе доход в первый месяц не ограничен. Мы заработали с мужем за первый месяц 180 тысяч рублей. В первой линии было два партнера. Один парень в Москве, одна девочка в Владивостоке. Все, других партнеров больше не было. 180 тысяч рублей. На входе стартап в первый месяц можно заработать ну, порядка где-то 30 тысяч рублей. То есть у кого денег сильно здесь вот нет, но я рекомендую, так как в Екатеринбурге продукта нету, и есть определенная система ведения бизнеса, мы, конечно же, это мучим, я сейчас расскажу об этом, да, то лучше заходить, конечно, на бизнес-пайк, но выбор всегда за вами. Это набор на семью. Или хотя бы все продукты там по чуть-чуть себе взяли, сам пробуешь, получаешь какой-то результат, да. И опять же, вот этот вход сегодня равен вот этому. То есть вы можете сегодня активироваться на стартап, и зайти еще в марафон по снижению веса И есть вход базовый для тех, кто сидит вот так вот в первом ряду Я ни во что не верю, да, я таких слушал 10 тысяч миллионов раз Для вас 6 тысяч рублей всего лишь, я думаю, можете себе позволить вот. Берете себе две экстра, один стол Результат через месяц точно не получаете Вы знаете, да, то, что, есть, я всегда говорю, есть две категории людей Которые думают, что они занимаются сетевым бизнесом И которые бизнесом занимаются И есть такие люди, которые думают, что они пьют тайгу а есть такие, которые пьют тайгу. Ну, то есть, мне вот одна женщина, я ей через два года звоню, говорю, ну, еще там, мгновение, как дела? Она говорит, слушай, я до сих пор пью. Я говорю, как так? Ну, ты сказал, что по 2 капли каждый день. Это из этой серии, да? То есть, смотрите, ребят, если у вас дома есть тайга, это не значит, что вы ее пьете, да? То есть в день нужно нормальному здоровому человеку две полные пипетки экстры, две полные пипетки стона. Тогда у вас запускаются какие-то процессы. В рамках своей команды я всегда людям говорю: за первый месяц нужно выпить не меньше чем два пузырька экстры и не меньше чем два пузырька стона. Почему? Потому что есть порция профилактическая. Это мы сейчас Дмитрий Петрович пьем профилактически, а есть терапевтическая. То есть мы с вами настолько сейчас, ну, как бы немножко закакашились, ну, нам надо с вами немножко остановиться, поэтому за первый месяц лучше выпить больше. И в такой терапевтической порции продукт лучше пить три месяца, да? Не надо ждать быстрых результатов. У кого-то результаты быстрые на второй, на третий день. Я тебе, Дима, расскажу, ты не знаешь эту историю. Мы же сейчас получили автомобиль второй от компании стоимостью, сколько, 6 миллионов рублей. Еще вот тюнинг у нас на миллион. 500 сверху мы повесили. В тюнинг-ателье отвезли машину. Сами мы уже тоже на тюнинг-ателье. Так вот, владелец Largo Design, тюнинг-ателье в Москве, где мы обедала обвес, Миша чувство рассказал за тайгу. Кто в чате, я отзыв скидывала, да? Читали? Просто рассказал про тайгу. Человек на месте у Миши купил пузырек. У ну, Миша же у меня сетевик, у него продукт в машине всегда есть. Он через неделю купил продукты на 25 тысяч. Он говорит, что он первые два дня попил, обалдел. А, он второй, третий раз купил. Он купил себе, три дня попил, почувствовал какой-то результат. Отдал продукт папе. У папы проблемы, у него какие-то приступы эпилепсии. За неделю у папы ночные приступы все закончились. Он пришел купился еще продукта. Он, ну, большой начальник, большого офиса, он говорит, друзья мои, поверьте мне, он говорит, я раньше в пятницу приходил на работу, я готов был всех разорвать. Он так и написал: готов просто орать и бить всех по шку Я пришел в пятницу, нормальный, веселый. Говорит, еще и поработал. И слушай, ну чудо, продукт, он реально работает. Да? То есть у кого-то эффект будет быстрый, у кого-то эффект будет накопительный, долгий. Потому что продукт реально ну, живой, и у него ну, просто чтобы, свойство, чтобы накопиться. Итак, LCCF марафон поняли, да? Заходим туда, получаем результат, на следующий марафон зовем подружку, она регистрируется, бла-бла-бла, система строится сама. Чатми рассказывает абсолютно все про бизнес за вас. Следующий инструмент, впервые в истории сетевого маркетинга у нас есть своя собственная википедия. Если вам достался плохой наставник, он не знает, вы новичок, не можете разобраться, ничего не понимаете, на YouTube ролики все устарели прошлогодней давности, заходите в Вилавилики, вбивайте туда любое слово. Лаевский, Лидерский совет, Полипринолог, Лешни-Сухпитный, Маркетинг-План, я не знаю, бон Мальдивы, как полететь. Все, этот, этот, этот инструмент ответит вам на любой вопрос. Дальше у вас у всех будут свои рабочие чаты, куда вас добавляют ваши наставники. Каждую субботу на всю компанию топ-лидеры или те люди, которые... Ну, закрывают какие-то первые там лидерские квалификации. Мы в 11 часов устраиваем онлайн-клуб без записи. Там рассказываем свои какие-то фишки. Как продукт продали, как с кем-то познакомились там, как там, не знаю, машину получили. Каждый вот субботу, каждая новая история, каждый раз новые спикеры. И теперь самое главное. Мы создаем сообщество людей. Для этого сообщества у нас есть такая штука, которая называется Optimizer. Это отдельный канал в Инстаграме. Вы можете на него подписаться. Вот, и это именно... Тот канал, где мы рассказываем про именно стиль питания, про биохакинг, очень много всего интересного. Даже то, что рассказал Дмитрий Петрович, это там, там, ну, рядом не стоит, там реально очень крутая история. Так, и 1 марта мы вас всех, конечно же, я не знаю, что там дальше, приглашаем. А, это наша команда, это не то, вот. Мы вас приглашаем всех в Новосибирск прилететь именно на Optimizer, чтобы вживую. Я понимаю, что, конечно, лениво, проще там купить сколько, две тысячи, не знаю, сколько это 1000. стоит, тысячу рублей. Тысячу рублей купить себе прямую трансляцию и весь день сидеть, и вас будут постоянно дергать, отвлекать домашние дела и так далее, и так далее. Проще вырваться на один день в Новосибирск, благо это недалеко, может позволить себе абсолютно любой человек. И с утра до вечера посидеть, послушать вот реальных спикеров, записать себе что-то, зафиксировать, пообщаться, сделать себе фото, контент. И с Дмитрием Петровичем и со мной можно сфотографироваться. Ну или со спикерами, известно. Может мне тоже слово дадут. Так вот, э, про паркеты я вам рассказала, да? Это я вам рассказала. Дальше. Ага. Все. Все. Ура. Так, какие ко мне вопросы? Ко мне. Давайте, я готова вам ответить на вопрос. Давайте. Никак. Они в школе, в детском садике будут есть то, что им дают. Ну, к сожалению. Либо создавайте свой закрытый детский сад. И кстати об этом сейчас очень сильно активно думаю. Ну, то есть -то не Вообще не париться Мы же с вами ели всю жизнь эту кашу да, вот это все. Ну, как бы да, вот так, вот такая ситуация у нас. Дома просто давайте им другую еду правильную. Батончики, масло. Я рекомендую всем. Вот у меня дети пьют уже 4 месяца старше какао с МСТ-маслом на кокосовом молоке. Поверьте, мне ничего вкуснее нету. Вот. И то, как начали вести себя дети после того, как я начала им давать brain oil, вот именно масло для работы мозгов, вы увидите реально, я не хочу вас так как бы надеживать, но через 3-4 месяца, если вы ежедневно будете давать своим детям правильные жиры для работы мозга, вы увидите, как они станут другими. Они даже, они даже предложения по-другому ставят. Для меня это было просто, я реально сижу и понимаю, что, ну, с чем это связано, потому что мозги детские начинают получать правильное питание. Мозги питаются, ну, в основном, конечно, только жирами. Дальше. Ко мне вопросов нет? Дмитрий Петрович, возвращаем. А, давайте. Вы приглашаетесь к тому человеку, который вас пригласил. Сегодня на мероприятие, вы ему звоните. Кого меня? А, ну, мне пишите. О, как, как хорошо, прекрасно. Потом ко мне подойдете, я вам расскажу. Вы выходите, да, Дмитрий Петрович? Подворные аплодисменты! Возвращается президент компании Головмит Михайлоевский. И отвечает вам на вопрос. Выключаем. Выключаю что вопросов нет, да? Или есть? Скажите, бизнес поняли, как работает, нет? Разбираемся. Нет? Давайте, давайте немножко скажу о, о потенциале рынка, потому что ну, это важная история. Нам нужно на самом деле 2% людей, которые являются новаторами. Это классическая схема, когда подключаются первые 2%, которые, собственно говоря, есть новаторы, есть последователи, есть уже Э, все, которые уже включаются в эту историю, то есть по сути дела как происходило э, с, с ЗОЖем, да, с ПП то есть многие же люди не воспринимали там единицы занимались этим потом начали заниматься все, сегодня это модная тема, но так казалось, к сожалению, что эта модная тема оказалась не совсем правильной нам по сути дела нужно тоже 2% людей, которые до этого нужно будет хорошо поработать но поверьте, что как только 2% людей подключится, как только появятся конкуренты, потому что, ну, если на рынке нет конкурентов, это проблема. сегодня у нас, к сожалению, может быть, к счастью, пока конкурентов нет, в этот момент, ну, просто будет бурный рост. Поэтому нужно просто-напросто понять, как работает бизнес, подключить те инструменты, которые, о которых Катя сказала, и все. Дальше уже просто-напросто заниматься э, самим, использовать тот стиль питания, те продукты, которые мы используем, самим прокачиваться в оптимайзере, и рассказывать это остальным. Все, это на самом деле достаточно легкая работа, но которая может принести достаточно большой результат. То есть вы нас всех узнаете по желтым очкам? Да. Ну, через да. 4 месяца? Вопросы есть, скажите, или нет? Или, в принципе, все настолько непонятно, что вопросов нет? Марта. Да, я не давай. Это,